Кактусы. Как же я ненавижу эти кактусы. Встаю утром, кактусы. Смотрюсь в зеркало и вижу кактус. Иду по улице и вижу... Кактусы? Ну привет, кактус. Никакого черта ты встал у меня на пути. А, хочешь прогуляться со мной? Ну почему нет? Конечно прогуляйся, только смотри, чтоб я тебе по дороге не выкинул Знаешь, кактус Это не так плохо, как я думал Знаешь, кактус ты мне прям как родной. Знаешь, кактус, я л... Ну, л... Кактус, видишь это солнце? Ты горячее его в несколько раз. Ты греешь мне душу. Кактус. А поехали ко мне. Кактус, это был прекрасный день. Сейчас, я схожу отлить. Ох, все-таки я люблю кактусы. Обожаю кактусы. О oh, нет! Кактус! Mm. Mm. Что ты сделал? Нет, кактус! Я тебя любил, кактус! Mm. Я тебе этого не прощу! Не прощу, ненавижу кактусы!